Тем более, что для получения некоторых из них используются ваши лимиты платных сервисов, например, Serpstat или Simrush. Вы также можете поделиться этим проектом с коллегами или клиентами или быстро вернуться к нему позже.